Итак, зачем видео на сайт, зачем видео статью? Первое, самое главное, это видео, ролик усиливает саму по себе статью, делает ее интереснее и делает ее более презентабельной и привлекательной. Что это значит? Допустим, если у нас есть статья, и справа у нас сайдбар, соответственно, в статье у нас идет что? Заголовок. Здесь, соответственно, сейчас по нашему формату есть фото, ну, фотография. Потом есть некий текст, да, и дальше пошли там фотографии опять текст. То есть наш формат вот такого плана. Здесь, соответственно, то э, меню, превью, там всякие там все дела и рекламные блоки здесь. А что мы можем делать, как мы можем эту статью, как мы можем ее усилить, да? соответственно, мы можем сюда вместо фото поставить видео и это видео будет являться краткой аннотацией и обзором этой статьи. Для чего? У нас есть, допустим, мы сделаем отдельный канал, который будет называться, и в котором будут размещаться все эти статьи видео, видео, в виде видеоформата, то есть статьи в виде видеоформата. И с этого канала они, то есть как происходит сама по себе видеоролик, то есть видеоролик, он является в принципе кратким, то есть или там названием, да, этой статьи, дублирует ее. Почему? Потому что очень скоро будет а, формат поиска и будет давать контент или видео. И мы должны свой контент, соответственно, в статье мы размещаем фото, вместо фото размещаем видеоматериал, а в видеоролике мы прямо говорим, что, чтобы у нас там никто не, не стянул, то ничего, более подробную информацию, либо комментарии можете поделиться на нашем канале либо приходите к нам на статью в статью там на, на сайт такой такой и мы этот сайт начинаем грубо говоря делать там эти ролики более того мы это на этом канале размещаем ролики со всех наших но ну, мы не делаем отдельно со всех наших интерьерных ресурсов про эти статьи и прямо в ролике отправляем там, даже ссылкой берем и отправляем там, либо внизу, да, и там же мы можем опять усиливать это комментариями к видео. И это видео вместе со статьей мы можем, там у нас есть ссылки, где расшарено все, добавлять туда видеоролик. Прикинь, это все усиливается, то есть, это мы усиливаем бесконечно, то есть, получается, и у нас уже получается некий замкнутый круг, то есть, у нас есть статья, как базис, есть видео, это видео мы размещаем в социальные сети, правильно, и начинаем делиться, то есть, это сюда, от этого сюда и усиливаем статью про ключевое слово. Допустим, эта статья называется «Маленький интерьер детский», да? Ролик называется, да, там, а, смотрим, какие бывают маленькие интерьеры в детской, и в социальной сети мы то же самое, в любой социальной сети, то есть мы используем это название. И все это мы приземляем на ролик, а ролик приземляем на статью. То есть ролик – это обзор статьи, по сути, краткая summary статьи, и он должен быть до 60 секунд. Вообще ролик, опять же, мы попросим Владимира или там, попросим наших там, дизайнеров, которые сделают нам э, начало и конец. Соответственно, у нас сам по себе ролик 50 секунд, 10 секунд у нас э, на начало и конец. Все, отбились и мы можем размещать это ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук, там, тин тин тин везде-везде-везде.